когда есть дождь, бушует непогода, а вы рисуете пером на стенах этих, то не пора ли бы зайти в игру сюда вот и сесть на тачку вашу эту о, ничего себе, ну давайте доставим данный редкий транспорт в оки доки, оки-доки, а где у нас эти оки-доки, оки-доки, оки-доки, оки-доки, ох, ты ж ничего себе, доки-оки, ну что ж, давайте попробуем это сделать, и когда настанет то время, когда кончится дождь, когда вы приедете в доки, все будет очень и очень просто. Вам нужно будет просто подъехать в супер-пупер место и редкий транспорт будет доставлен. Вас выкинут с этого транспорта и все, пора бежать, пора бежать. Я хозячу сказать.